Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Мы сегодня находимся на действующем объекте, на котором мы выполняли работы по черновой сантехнике. Я вам сейчас расскажу, какая у нас здесь конфигурация по нашей сантехнической нише и дам ответ на предыдущее видео тем людям, которые задавали мне в комментариях вопрос, для чего именно такую конфигурацию и почему так мы все это сделали. Погнали! Сейчас мы переместились в санузел, где у нас собрана вот эта сантехническая ниша. Собирали мы все ее на профиле ТЦ, также рама у нас установлена на профиле. Конструкция достаточно жесткая, ее не раскачать вообще никак. Значит, собрано все через прокладки, чтобы не было на несущие конструкции шума, который передают у нас трубы, когда по ним идет вода. В этот участок, с того участка у нас пришла труба. Вот, горячая, и холодная. Это вот в квартиру. Здесь у нас тоже стоит ТЦ труба. Дальше у нас стоят два отсекающих крана, система от протечек, два э, электромеханических замка. Здесь у нас э, гейзеры, фильтры, получается, бочонки. Внутри сменные картриджи есть э, клаговский водонагреватель, блок управления, система от протечек, компенсаторы гидроударов и две гребеночки на холодную и на горячую воду. Гребенки у нас разводят все по потребителям. Сейчас я вам расскажу, для чего мы вскрыли пол в этой квартире и проложили новые трассы для этой сантехники. Что касаемо системы от протечек, у нас здесь есть три датчика. Это штатная комплектация по гидролоку. Мы еще добавим пару датчиков и уведем их также внутри пола. Зону кухни под посудомоечную машину и под саму раковину, где у нас будет стоять гибкая подводка. По санузлу здесь у нас стоит гигиенический душ, в этом участке у нас стоит раковина, здесь у нас будет расположена душевая кабина в строительном исполнении, также будет стоять у нас трап ТЦ, и под трап ТЦ мы положили здесь, как и по нормам идет, шумоизоляционный мат. Это такая вот резина. Вот так она выглядит. Она тоже убирает различные шумы и вибрации с пола, соответственно и со стен. Вот сантехники, именно труб горячего и холодного водоснабжения у нас был в зоне кухни, вот в этом участке. Мы растробили пол внутри коридора и увели это все в зону санузла. И там уже поставили всю эту систему. Пойдемте, объясню на бумажке, почему мы сделали именно так, а не по-другому. Как я уже сказал, у нас в зоне кухни был ввод в квартиру. То есть, смотрите, у нас щит, от щита пошла горячая холодная вода и зашла вот так в квартиру. Вот здесь у нас кухня, вот здесь у нас санузел. Вот здесь, прямо внизу, стоял тройник. Тройничок, который отправлял часть воды в санузел. И часть воды отправлял на кухню. Что в этой конфигурации у нас получается? У нас получается удорожание, значит, на материалах, которые мы бы потом ставили. Смотрите, первое. У нас через тройник вода пошла сюда, вода пошла сюда, вода пошла сюда и вода пошла сюда. То есть мы не можем пользоваться, если мы здесь поставим водонагреватель, мы не можем этим водонагревателем пользоваться вот здесь. Если мы оставляем все как есть от застройщика, то нам придется ставить здесь Два электромеханических крана на гидролоке. И здесь два электромеханических крана на гидролоке. То есть заказчик просто начинает переплачивать, причем переплачивать э, порядка 20 тысяч рублей на ровном месте вот, и испытывать дискомфорт, когда есть отключение воды от города. Потому что в ванне горячая будет, на кухне горячая не будет. Что делаем мы? Мы берем, получается, также от распределительного щита, который находится в подъезде выводим новые хвосты уводим эти хвосты в ванну в ванне они у нас проходят через нагреватель через гребенки они у нас проходят через систему от протечек вот они у нас прошли и мы возвращаем уже обратно на кухню просто отсекающие краны которыми можно перекрыть зону кухни соответственно гидролог у нас стоит в зоне ванны Система от протечек, мы на нее не тратимся, мы поставили один блок управления и два электромеханических крана. Плюс ко всему у нас там есть водонагреватель, который в отсутствии горячей воды в городе, да, у нас будет через него идти циркуляция и уходить в обратную сторону на кухню. Во всем этом мы убили три зайца. Мы сэкономили денег на системе от протечек, мы пользуемся горячей водой в отсутствии ее в городе. И третье, мы избавились от полипропилена в стяжке, а сделали шитый полиэтилен фирмы ТЦ. Вот мы сейчас в ванне стоим, у соседей включена вода. Я надеюсь, вам слышно. То есть здесь, несмотря на то, что это ожоги, на вроде бы как бы все хорошо, но стены сейчас в данный момент шумят. То есть где-то за стеной вот здесь вот, видимо, тоже стоит ванна суть в чем почему шумят стены в принципе потому что многие мастера не используют э, не вот этот релакс который э, идет э, как теплоизоляция допустим да но в данном случае он касается стен а не труба касается стен соответственно он все вот эти шумовые нагрузки гасит дальше не пользуются вот этими прокладками которые также отсекает этот шум если на, получается, металлическом каркасе тоже есть прокладки, их тоже можно использовать. Максимально, где можно отрезать вот эти все шумы, надо применять специализированные, в некоторых случаях не специализированные материалы, чтобы система была тихоходной. Мы на всех объектах, которые идут у нас в Ожогино, на новых, где у нас разводка идет по полу, приняли для себя решение. Неважно, какая конфигурация квартиры, мы будем э, до ближайшей точки, получается, вскрывать пол, уводить в один коллекторный узел, тем самым экономя деньги заказчика, э, и вести либо совместный какой-то совмещенный санузел, либо на кухню. То есть, есть квартиры, у которых два санузла, и, соответственно, внутри пола идет эта разводка. В одном санузле, к примеру, у кого-то может быть душ, у кого-то может быть ванна да и представьте надо поставить два водонагревателя туда и туда а если вы хотите пользоваться еще и на кухне то еще и на кухне если у вас есть квартира вожогина то оптимальное решение для вас такое к примеру конфигурация у вас квартиры вот вот здесь вход здесь санузел где-нибудь здесь санузел здесь у вас э, кухня вы тащите с подъезда все в ближайший санузел здесь делаете сантехнический шкаф и по полу уже просто берете штраборезом, пропиливаете пол, притаскиваете трассу сюда в санузел и притаскиваете трассу на кухню. Тем самым одним сантехническим шкафом вы перекроете все вопросы по экономии бюджета и по горячей воде в тот момент, когда она отсутствует в городе. Также говорю, вы здесь поставите всего лишь два электромеханических крана и один блок системы от протечек.